Привет, ребята, если что этот выпуск был записан на моем сервере Бебраград, IP я оставлю в описании, и сможете сюда подключиться. Также я бы хотел предупредить то, что после этого ролика в течение часа или получаса начинается стрим. Однако писать могут только те, кто подписаны на канал. Это сделано для того, чтобы боты не залетали и не спамили мне в чат. Все просто, вы подписываетесь на канал и можете писать в чат и общаться со мной. Приятного просмотра. Сегодня в нашу энциклопедию зашел один интересный персонаж. Такого вы очень редко смотрите. Можете встретить на другом серваке. Дело в том, что главный герой успел обосраться по трем фронтам. Первый, он играл за модератора, это еще было до снятия ролика. Он обосрался тем, что он занимался покрывательством, он нарушал кучу правил, будучи наборным модератором. Второй случай был до записи видосика, а также после снятия с модераторки, будучи випом. Он выкашивал абсолютно всех неугодных, подавая на каждого неугодного, опять же, жалоб. Под словами всех неугодных я подразумеваю реально всех неугодных. Вы в этом убедитесь прям в самом видосе. Ну, то есть, чтобы вы понимали, обычный юзер заходит на сервер, чтобы провести время с кем-то пообщаться, поиграть, может быть, найти какого-то там напарника для игры, а этот заходит, чтобы мешать людям играть, подавая постоянно на них жалобу, засаживая их в баны, в джайлы, в пермачи. Вот этим он и занимался. Третий абсер этого человека я не не хочу оглашать, так что досмотрите ролик до конца. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Ну а теперь пора, думаю, начинать. Я играл на сервере Бебраград. Это рубрика будни администратора, и сегодня мы снова будем попускать оборзевшего школьника. Так, я зашел на сервер, если что, сейчас будем искать дурачков. У меня есть несколько людей на примете, и мне кажется, улов, может быть, не добудет. Работать. Работать. Жалоб много. По правилам иерархии на нашем серваке, я обязан слушаться старших администраторов. Вот я, собственно, это и сделал. Прошу вас пойти на работу, потому что много жалоб и не справляется. Окей. Администратор приказал мне поработать. Ну а чё? Отказывается. Будем разбирать ЖБ. Поразбираем ЖБ и пойдем дальше игра играть и искать дурачков. Меню. Активные жалобы. Здорово! Знакомьтесь, ребята. Это Роникс, а также главный герой сегодняшнего ролика. Это один из печально известных игроков на Беброграде, который совсем недавно был снят с модераторки за неадекватность и покрывательство. После снятия ситуация не изменилась, неадекватность осталась, админа буза в принципе нет, потому что он VIP. Но заветим то, что после снятия он начал под копирку слизывать все мое поведение, всю мою манеру речи, все мои аргументы на каких-либо жалобах, а также начал доставать игроков своими жалобами по поводу и без. Вы спрашиваете, нахера я вам это все рассказываю, ведь все будет понятно и так в ролике, а я вам отвечу, чтобы у вас потом не возникало вопросов насчет меры пресечения такого вот поведения. Посмотри, mm. вот. Объясняю. Ставлю лицом Ксения Челика. Он типа говорит: э, нет, типа, не стану. Стараюсь я его удаляю шокером. Он начинает меня резать. Я его здесь ставлю наручники. Он убегает, я его убиваю. Он подбегает Он мне говорит, по какой причине Не перебивай меня, не перебивай меня, я тебе еще раз говорю. Не перебивай, Если тебя снять, то не друг друга. Мне причину, можно объяснить? Мне ты пыхнул, не было РП. Боже, можешь замолчать? Я закрываю жалобу, если вы будете перебивать друг друга. Поймите меня правильно, мне некомфортно разбирать жалобы, где игроки начинают, как обезьяны в зоопарке, друг друга перекрикивать. Поэтому я их изначально и предупредил, что я закрою ЖБ, если они не прекратят вот так вот собачиться, и пусть с ними разбирается какой-нибудь другой чел, а меня они вовсе пусть не трогают. Это? можно отгагнуть его, пожалуйста я хочу сказать ситуацию он начинает перебивать по мне не объяснили ничего я на объясняю. тебя жалоба И Минска как причин жалоба Фредомолт а что ты меня оскорблял он объясняет Логас оскорб... я тебя оскорблял увольнение вот, я отключаю, что я тебя оскорблял да? Хорошо, пошли да. в покажу у него Обман администрации. Никого не напоминает Это поведение? Вы наверное скажете А что тут такого? Чел прикопался к словам Как ты делаешь своих видео и решил Засадить его за обман администрации Прикол в том, то, что я это делаю для контента И когда я прям, ну из ряда вон Выходящий случай, когда чел вообще реально Отбитый, конченый и все самое плохое В нем совмещено. А этот чел, он на Постоянке играет у нас и кидает На всех подряд жб. Я не преувеличиваю Он кидает жб по поводу и без. И в большинство случаев он просто берет людей закидывает кучей претензий также обманами администратора всем что только можно он просто людям портит игру и я же в свою очередь не выкашиваю толпы игроков прикапываясь к их словам я захожу записать ролик раза два три в неделю и то у меня не всегда выходит и то я не всегда хочу прямо вот до людей докапываться ты сказал что я тебя все, все, все. Увижу, что у Причина оба... жалобы и... сейчас. Вот смотри, я сейчас сине, пожалуйста. Дальше я, типа его. Жалоба... Короче, дальше Диму, я, его я рассказываю ситуацию, которая подводит к этому. Потом он типа, Диму, По мне, какой спрашивает... причине был? О, неадекватно. Он, не он подходит Кватас, ко мне спрашивает? Он подходит? А, да, Заткнись. Начинай и так далее. И так далее. Я закрываю Но, уже Б. Так он меня перебивает. Зачем то жалобу закрыл? Я понял, хорошо. Продитуры на меня окей. Исполняем. Продитуры на меня окей. Исполняем. Продитуры на меня окей. Исполняем. Сука, что за животные, господи. Один другого затыкает, другой другого перебивает. Ну это же бред вообще самонастоящее. это за херня. Я не могу с ними работать. Это чё за бред вообще? Как мне? Как мне разбирать ЖБ, если они просто орут друг на друга? Один говорит другому заткнись, третий начинает какую-то еще другую версию рассказывать и пытаться докопаться. Кстати, я это заметил, ребят. Я заметил. Ох, Клинская. А, он теперь на меня подал жалобу, правильно, да? Ну, думаю, еще раз объяснять то, что он на всех подряд жалуется по поводу EBS, не стоит. Мой вердикт такой: это ребенок с дефицитом внимания, который пытается постоянно до кого-то доебаться. Ну, естественно, до тех пор, пока ему хуем по лбу не настучат. Хорошо. Хорошо. Ну, я пока раннера возьму. Я просто побегаю по серваку. То есть, он на меня теперь жалобу подал. А в чем прикол, я не понял? Стоп, это. Нет, это, это не может быть. Не может быть, что я попал на него конкретно. Я рандомно зашел, я вам отвечаю, я вот только-только в 6 часов я зашел. Ролик выложил на канале. Решил зайти на бебру. Если это тот самый, о котором мне говорили, то ну пипец, что поделать еще. А, да, это тот самый чел, которого сняли. Да, он теперь на випке гоняет и докапывается до всех игроков. Чел пересмотрел мои ролики, я вам объясню сейчас. И он делает точно так же, как я, только... Ну, это докопался с Алиэкспресса, рубрика, пацаны. Он не может нормально докопаться до одного человека. Вы видели на разборке, что ему сказали, что вот он кого-то там то ли задамажил, то ли оскорбил. Он говорит, так, все, это обман администратора, давай я сейчас демку покажу, и ты ему обман администратора впаяешь. Он, он абсолютно до всего докапывается. Если я докапываюсь по факту, это... Просто до всего, что в голову придет. Сейчас на меня должна ЖБ прийти, я а пока бегаю просто по серваку. Должны, по идее, разобрать на меня ЖБ кто-нибудь взять. Я пока занимаюсь небольшим паркуром. Ой. Я никогда не буду с собой, если не прорекламлю что-то новое, что мы добавили на Бобраград. Если что, это паркур. Ему, кстати, уже, ребят, говорили администраторы, чтобы он перестал докапываться до игроков. Это не прикольно, это не круто. Блять, раннер, лучше беги, тут какой-то снайпер вон на крыше, блять, блядь, и блядь, конченый, нахуй, вот в, в той стороне, блядь. Беги лучше, а то, блядь, он просто... Паркур, паркур... План. Что Напал на меня, я защищался. Итак, переносимся на 20 минут вперед. Я прихожу на ту жалобу, где был этот Роникс, а также чел, на которого Роникс жаловался. Челик, на которого пожаловались, отлетел, и, естественно, он захотел уже следом докопаться до меня. Да, что такое? А, а, вот, я одну, я С ним сейчас разобраться. И вот а, Разобраться, подавать жалобу в дискорд сервер И разбираться уже там с, с старшими администраторами Сталплаком, Лаки меня интересно и, узнать, и четверка. Четверка. Он ЖБ подал на меня, вроде А, его турнули, <смех> короче, да? <смех> и что вы думаете? Он реально пошел в дискорд писать на меня ЖБ По непонятной причине Я вообще нисколько не рофлю Я после вот этой вот жалобы пошел искать его, он все это время стоял на спавне. Он писал ЖБ в Discord. Я не понимаю, откуда столько ненависти к игрокам, с которыми ты вместе проводишь время на серваке. Себя-то я могу понять. Я создатель сервака, я за ним должен как-никак следить, поддерживать его имидж и просто не допускать того, чтобы люди другие отравляли нормальным ребятам игру своим либо поведением, как вот этот чел, либо каким-нибудь действием, как это делают бузеры, которые вскоре улетают. Ну, Сейчас. Ну так. Как я понял, у него Тэпнуть его же можно, но ты ее закрыл, ты ее не разобрал, я так и не понял, почему. Можно. Ну хорошо, сейчас давай. Давай. Да, Роникс он такой. Приколист. Какой? А что он? Че, кто вот это? Вот этот Роникс. А чё он? Он приколист. В смысле? Ну, такой, наприкольчик прикольчике человек. Немного странноватый. Ну в плане. Ну в плане немного неадекватно. Что он? Говной поливается и что? Ну, короче, знаешь, такой не нетоксичный челикс. Я обычно да. не могу а тебе тебя. А, ну я могу сам к тебе тапнуть. Ну, уже и... Клинская? Давай, какое мне. именно? За две Ну, Но он должен вроде бы выйти скоро из-за ФК. Ну что там, он на тебя барагозил? Но не, там не на понял, меня вот была ЖБ подана. Наверное, да. Да, он меня отметил. Ну, я уже точно не помню, но он что-то хотел еще против меня выдвинуть. Ну mm да. -hmm. Ну, я как не как на ну, админ, тут уже. Если он хочет mm -hmm. подождать жалобу на тебя, тут уже надо. Ну, именно с нарушением админа бузов и там что-то подобное, то ему надо подавать жалобу именно в дискорд-канал. Вебраград. Это уже не ко мне. Ну, если что-то по РП-процессу, то, в принципе, вообще без проблем. Я решу Просыпайся. Я думаю... Как считаешь? А, я слушаю? О, Роникс, да. Смотри, там ты подавал жалобу вот на него, я немного не разобрался, в чем проблема, что-то как, что где. И вот он а, попросил. Ну, давайте, я сейчас сюда уже все, я жалобу на, на Ну, в дискорд напишу на него. Потому что, <с ну, <с. ну, на дамке видно, что он меня перебивает, а я просто, типа, ему говорю, ну, чтобы он замолчал, заткнись, ему говорю. А ну, он меня просто перебивает жалоба, меня. Я И вот этот вот, одно администратор одного администратора закрывает жалобу мою. Да, приветствую. Ты администратору закрыл, затыкаешь? Я рот? Нет, я от этому заткаю за тому, кто меня перебивает. Ну, и что, это <с. адекватно, что ли? человеку. Он меня перебивает без конца, я ему просто говорю, чтобы он замолчал. Ну, вы меня оба не слушали, я закрыл жалобу. Он сказал, что если вы будете перебивать друг друга, я закрыл жалобу. Ну, ну я сказал, я, прод... я Я сделал... продолжаю рассказывать ситуацию, я продолжаю рассказывать ситуацию, я вот продолжил рассказывать, просто продолжу. Ты закрывай жалобу. И ты опять начал кричать, Вообще заткнись, заткнись, есть. заткнись, заткнись и поэтому я была. ее Все закрыл. Я мог чисто гак выебать дурачку, который, блядь, пиздел постоянно без остановки. Так они мог оба, чисто оба такие, причём мне двоих гагать, чтобы потом разборка. Ты, ты текстовый чат затянул. Ну и второго бы въебал. И сказал бы им, пацаны, давайте в Дискорд демку показывайте, что у вас. Ты Просто там, ринг. смотри, такая ситуация получилась. Мне жалоба прилетела. Я, ну как, я ее, под, я ее принял, жалобу эту. Вот, и начал э, объяснять тому человеку. Говорю, вот на тебя жалоба. Начинаю спрашивать у него причину жалобы. Он говорит, Freedom Out. Он мне раза два где-то... Начал вообще издалека какие-то версии рассказывать про там оскорбление какое-то, про еще что-то. Я начинаю говорить суть жалобы демоут, за что за демоутили-то. Они начинают друг друга перебивать и получается так, то что я говорю, ребят, я сейчас молчу, но говорю то, что вот не перебивайте, ведите себя адекватно. А имя не слушаются. Один начинает гореть, второй начинает гореть опять поперек. И получается так, то что я предупреждаю их, говорю, если вы будете сейчас себя неадекватно вести, Слушай. один другого затыкать, а другой будет тоже орать, не в папаты перебивать, то... Я просто-напросто вашу ЖБ закрою. Я не буду разбирать, О, пусть без... разбирает кто-нибудь. А у другой. тебя есть это? И вот это вот, чего? неадекватное поведение это считается разборкам. Это помехоразборком. считается неадекватным поведением. Да, а Да, разборкам. Данное правило запрещает мешать проводить разборки ну, такими действиями. Как он тебе сам об этом убивать, только что сказал. Я в курсе, что это разборкам. Он тебе сам об этом сейчас сказал. Теперь так, в итоге, что, ну, что он хочет от меня, расходить. не могу понять. Он на меня жалобу какую-то куда-то подал, то ли в Дискорд или еще куда-то. Да, я на тебя жалоб подал, потому что Причина. не наказал нарушителя. Я вот, смотри... Причина, но, жалобы. 6-10. Ты не наказал его. Причина жалобы Freedom Mode. Я объясняю ситуацию, типа, что второй раз подходит и до челиков. За что вы ставить его в либо за что вы его убили, когда челики убегают. Я говорю, типа, зачем ты ходишь на докапываешься? Ну, я думаю, вы поняли, насколько много у него дома обуви. То есть чел, который сам систематически до всех докапывается и донимает их своими жалобами по поводу и без, предъявляет другому человеку, мол, почему ты до всех докапываешься? он как вообще адекватный? он меня домовился за неадекватность, только я это в более грубой форме сказал посмотрим. Типа, жалобу закрылась, сказал, и что будете вот, перебивать друг друга и мешать мне проводить разборки, и разговаривать с вами, я закрою жалобу. они начали опять перебивать друг друга. этот сидит как упырь просто начинает его затыкать, говорит заткнись, заткнись, заткнись, заткнись. что не так что ли было? да ему демку показывал, да? Первый раз было так, второй да. раз, когда типа, ты сказала уже. А мне что этого все, достаточно. Мне этого делать, достаточно, я... что ты начинаешь его просто затыкать на ровном месте. Это вообще-то моя задача была. Ты себя судьей почувствовал? А что, он до сих пор будет жалобу держать? Если у меня есть доказания, окей, хорошо. Держать он мне... будет жалобу ну, дальше он напишет, ждать это что -то будет, -канал. Что? Ему этого недостаточно? Это что вы я не знаю. что, опять жаловаться будешь? Жаловаться будешь опять? Не, ну спрашиваю. в принципе ты его не наказал. Вот, думаю, ты же ебанутый, ты, ебану ты, мяч, ты, мяч, ты мяч, на всех жб подряд кидаешь. Тебе что, в жизни плохо, что ли? На кого на всех подряд? На всех подряд ты жб кидаешь. Нет, не на всех. В смысле нет, не на всех? Почему мне тогда администрация говорит о другом? На плисера только жалобы кину, потому что он на меня плисера забанил, кину, На плисера кину, на этого типа кину, на меня кину. Ты на, на, на весь сервак жалобы кидаешь или что? Не, на себя кину, потому что ты его не забанил тогда. Так он тебе только что разжевал. Меня была старшая Клинская. администрация, объяснила, я понял, что я не прав, и все, и все, и все. А какая и... тебе старшая администрация все объяснила? Сами. Ребят, повторюсь, он также страдал херней за модератора. Администрация ему валила пизды, но, видимо, ему этого было мало, и он продолжил страдать херней на випке. Стоит ли говорить о том, то, что вот после всего этого его слова о том, то, что я все понял, я так не буду делать, уже ничего не стоит. Sorry. сейчас ты мне объяснил, я все понял. Че, ты понял? думаешь, поменяет что-то? Ты за модератора хуйней страдал? Потом ты за випку хуйней страдаешь Иди, Чел, ты буквально за 10 спустим, минут но... Две жалобы подряд кидаешь на людей Ты дурачок совсем, что ли? Я же жб тогда закрыл Я смотрю, раз, оп, и уже сразу ты на меня кидаешь жб ты, Блядь, я тебе говорю, говорю, ты на всех жб подряд кидаешь, ты ёбнутый На тебя я жб кинул Из-за того, что ты Типа, не разобрал. Общем, я он тебе -то предупредил не то, что если вы будете хуйней страдать, я закрою жалобу, что тебя тогда не устроило? Перебивал-то он меня, а не, типа, я сказал, просто заткнулся, чтобы он меня не Ну а ты на это повелся, молодец. В принципе, сейчас тебе можно неадекватность понять, хочешь? Клинская не, ну окей, если, Пишешь? типа, сказать заткнись, это помеха разбор. или это неадекватность за то, что меня перебивали. Хорошо, я знала, тебе другой вопрос задаю, ты, ты типа себя что, санитаром Горисмода возомнился? Я? Нет. Нет, а что ты тогда себя так ведешь, как говорю, ёбнутый, что, когда на всех быть. кидается с жалобами? На кого? На того чили, Алло, я тебе говорю, чел, ты ёбнутый. Меня... Ты после жалобы подаешь моментально ЖБ. В игре, в игре ее отклонили, ты побежал сразу в дискорд жаловаться, или куда-то еще. Я говорю, ты ёбнутый. Когда тебе нормально, внятно, там объяснили, почему жалоба была закрыта. Я тебе говорю, ты ёбнутый. Тебе мало было, что тебя скинули. Ну, меня скинули, я понял, за что. уже вот все, я это признал. Давно еще. Но ты все равно не перестаешь хуйней страдать. Я так везде получил. Я просто yeah. подал на тебя жалобу, чтобы ты мне объяснил. Типа. За что, почему ты загружал бы, когда я, типа, либо тебя да на чтобы дали, его меси. сняли, но, тот же просто так же хотел именно его снять. Это же логично, как, когда, не знаю, там, <съя> ну, Не, ну, он я чисто я челом не не машает, чтобы мешает, чтобы я серьезно говорю, если мне уже ни один чел на него прав. жалуется. Да я знаю. Я, У меня чат был забит тем, то, что он всех заебывает. У меня сейчас личка в ВК, минимум 5 диалогов в этом дурачке. Я говорю, ты что, санитар, ну, гориз, мода? Щас. Ходишь на всех, жалуешься, какую-то хуйню постоянно раскидываешь. Один жалобу закрыл, где ты себя вел, как идиот. Тебя по-хорошему, вместо слета с модроки, нужно вообще пермачом нахуй выкинуть. Но тебя просто сняли с модраки и Замять, дали нормально просто дальше играть на серваке. Ты что делаешь? Я продолжу дальше играть. Но ты продолжу дальше страдать хуйней, но уже без модерки. Ты на всех подряд раскидываешь ЖБ. Ты банально на разборке тебе напомнишь, что прав. ты делал? Чел, вот этот не вот, не который помните, был да, хента или он. Наруто, у него ник, он получается. Что-то сказал, что-то сказал, одну какую-то фразу, там то ли про оскорбление какие-то, типа, не надо было мне оскорблять. Этот сразу, понимаешь, он накидывается на него, точно, я точно тебя оскорблял? Тот говорит, да. И он а, ему говорит, я ты, бегу ты, ты, ты, быстро показывать демку за обман администратора, сука, уничтожу, типа, блядь. как типа, не обман, С кого да? поведение скопировал, чел? С кого? С кого-то. С кого, говорю, скопировал, mm. Санитарс Алиэкспресс А я его не оскорблял, я просто сказал, что ты Ну, я потом? о другом говорю, о том, то, убили, что значит, ты доебываешься, убили, значит, доебываешься до людей. Ты ну, жалуешься я, значит, на то, что там чел какой-то просто докопался в РП-плане. А ты в этот момент до людей доебываешься со своими жалобами. Ты адекватный? Нет? Модера. Неадекватность Типс. что за срок? Надо разбирать. А смотри, неадекватность это бан один месяц либо перманенты снятие. А, ну это выбор один. Можем попросить то подмина, можем попросить топ-падмина, сейчас я тебе скажу. Кто да это. нет, сейчас по-другому сделаю. А, вот я бань подпишу бань, до вот... перебана на Перм, да и все. Кто-нибудь перебанит точно. Бать, что это за китайский закос под меня, господи. Последние слова. Какие они могут быть последние слова? Нету. Все, давай баня. Окей. Я понял. Okay.